таким явлением, как читы, сталкивается, пожалуй, каждый геймер хотя бы один раз в своей жизни. Читы — это программы и консольные команды, служащие для получения незаконного преимущества, которое может быть заработано либо с течением игры, либо игрой вовсе не предусмотрено. С технической точки зрения чит просто меняет заданный ход программы. Обратимся к истории. Как многим известно, современная Dota 2 произошла от своего предшественника, кастомной карты Warcraft 3 Dota. В те времена, читы в Доте были чуть ли не привычным явлением, особенно порой это было грустно наблюдать на профессиональной сцене. Одним из примеров читов знаменитый MapHack. В Dota 2 многое в этой области поменялось. Валвы разработчики игры стараются бороться с незаконными программами, носящими дисбаланс в игру. Можете быть уверены, что если пытаться обмануть клиент игры и игроков рядом с вами, то ваш аккаунт более не находится в безопасности. Примерами чит программ являются те, что показывают информацию через туман войны, количество здоровья в цифрах, местоположение и прочее. В 2014 году наделал шум чит, который видел иконки героев сквозь туман войны. Автоатаки героев передавали информацию о месте нахождения своих хозяев, однако рано или поздно сторонние ПО все равно фиксируется. правда иногда на это требуется приличный временной промежуток. Единственные законные читы в Dota 2 это баги, появляющиеся с каждым новым крупным обновлением. Часто игроки специально не сообщают об их существовании, чтобы успеть ими воспользоваться. Несмотря на предпринимаемые меры, нельзя достоверно сказать, что в Доте 2 нет читов. Безусловно, народные умельцы всегда найдут лазейку, а знатоки консольных команд будут умело пользоваться своими знаниями, скрываемыми от большинства игроков. И помните, что использование читов идет к вакбану, и вы больше никогда не сможете играть с этого аккаунта в Доту.